Дорогие друзья, меня зовут Алексей Саватеев. Я популяризатор математики среди детей и взрослых. Возможно, вы меня видели в интернете. Я очень много где выступаю и по городам России езжу все время всюду. Почти все регионы объездил. Почти у всех с коллабом был, по крайней мере, кто меня звал. Почти у всех я уже побывал. На многих сайтах, там, каналах выступаю. И мне очень часто приходится записываться в разных местах. А, ну вот, так сказать, лекцию записываю, маленький ролик какой-нибудь записываю, и потом это все идет в интернет. И вот я пришел сюда, видео доска называется, вот. Так вот студия это охрененная совершенно, посмотрите, как, как, как круто пишется, да и стирается быстро. На самом деле я видел несколько стеклянных досок, пожалуй, это лучшая стеклянная доска из всех, которых я видел, ну так вот, без... Простите, друзья, кто меня звал, но другие. Действительно, вот это что-то фантастическое. То есть, очень быстро стирается, фломастер идеально пишет. Тут еще вот так цвет. Интересно, получится у меня, да? Oh, ёкарный бабай. Ну, короче, блин, вот, вот, вот что происходит, да? И, и это, это, конечно, просто невероятно. То есть, я, я не знаю. Это очень круто, и в общем, ура-ура, что мы сотрудничаем с этой студией. Ждите на нашем канале записи отсюда.